Народ, всем привет! Ловите небольшой эксклюзивчик. Это оперативник Тень. Тот оперативник, на которого вы меня постоянно спрашиваете. Если мне спросите, почему я шучу все очень просто. У меня 2 часа ночи, я собрался идти спать, но появилась возможность рассказать вам про оперативника тень. И я не смог уснуть, у меня просто не было выбора. К сожалению, вы понимаете, спать-то все равно хочется, и мы большого анализа вы не ждите, но завтра мы обязательно разберем данного оперативника подробно. А сейчас я хотел бы просто показать, какая ветка раскачки есть у данного оперативника. Думаю, на первых порах вам этого будет вполне достаточно. Давайте разберем. Первое, что мы видим, это снайперскую винтовку, которую компания Wargaming 1С, соответственно, уже анонсировали. Урон 45, скорострельность 2.2, бронепробиваемость 65, это в топе, естественно. Емкость магазинов 15, это топовая прокачка, если не ошибаюсь, в стоке будет 10. И, соответственно, время перезарядки 3.3 и боекомплект 5 магазинов. Далее у нас идет пистолет ГШ, 18.6. ну ладно, не буду долго перечислять, в принципе, кому надо, тот поставит на паузу Давайте посмотрим на наше спецсредство, ручной револьверный гранатомет 6G-30 Про который многие говорили, что он будет на домах, но никто не ожидал, что он будет двойного назначения Во-первых, есть возможность наносить урон Вторая вероятность, точнее вторая возможность, это, соответственно, наносить негативные эффекты Типа метки, эми и растерянность Мы сейчас это победки разберем вот, мы перейдем к самому вкусному, наверное, то, что все долго ждали. Это какая же у него способность? Кстати, она называется «Побег». И она раскрывает всю суть данного оперативника, почему его называют «Тень». Но перед этим давайте чуть-чуть разберем ветку раскачки. Давайте не будем сразу немножко спалевить Извиняюсь за тихий голос, у меня рядышком спит жена. Поэтому, все-таки «Тень» — это такая тихая специализация. Давайте посмотрим, что у нас есть в самом, в самом начале. Хотя нет, давайте посмотрим на оперативника, ну, как говорится, воочию, да, как он будет выглядеть. Кстати, многие увайнили, почему оперативник, он же спецназ, как можно ставить дуло вниз. Ну, народ, честно. Ну, это же игровая условность. Давайте не будем сильно вдаряться вот в эти вот мелкие-мелкие нюансы. Ну, чё доколупываться, если честно. Ладно, начнем ветку раскачки. Дойдем до середины, и потом я раскрою его спецспособность. Сам волнуюсь и богу. Так, первая у нас идет особая черта. При стрельбе поверх укрытия увеличивается стабильность снайперской винтовки СВД-М1. И уменьшается отдача. Ну, что в принципе логично. Так, уже на втором уровне у нас увеличится базовый запас здоровья на плюс 10. Немножко хриплю, <coughs> уж простите. Третья. Третья открывается у нас способность побег, которая пока не будет раскрываться. Подождите. Так, до четвертого уровня у нас особая черта увеличения времени, за которое оперативник может добраться до укрытия, если он выведен из строя. Чем-то напоминает плута, согласитесь. Такая же особенность. И плут очень далеко ползет. И местами это очень удобно. Поехали. Ручной ливарверный гранатомет. Давайте сделаем, наверное, вот так вот. Ручной ливарверный гранатомет. Что он будет у нас давать? Соответственно, на пятом уровне он будет давать урон 20, бромируемость 60, радиус поражения 4, что в принципе не так уж и мало, скорострельность 8, но надо тестировать, бромируемость 60, емкость магазина 6, что немало, если честно, и боекомплект 1 магазин, соответственно, он будет стрелять, пока КД очень быстро. Не будем читать историю, отпустимся чуть ниже. В такой модификации, в начале прокачки, он будет давать возможность накладывать эффект метка Эмми растерянность на все вражеские цели, попавшие в радиус поражения. Метка, силуэта, метка соответственно, сила цели, виден ее противнику. Эми, это отключение активных способностей, привет, кошмар и рейн. И растерянность, цель не может применять способность, но может использовать рывок. Блин, слушайте чистый негатив это прикольно но мне все-таки кажется все будут бегать скорее всего больше с уроном но в такой модификации ну, тоже в принципе не, неплохо зайдет ладненько дальше у нас идет увеличение боекомплекта снайперской листовки плюс один магазин и соответственно у нас было их 4 становится если не ошибаюсь 5 Далее у нас идет уменьшение заметности при стрельбе и снайперской винтовки. После этого у нас идет уменьшение времени восстановления способности побег. Соответственно, время восстановления способности минус 5. Ай-яй-яй-яй, почти заспалирил. После прицела покажу. Так, и прицел у нас идет, прицел оптический для снайперской винтовки SVDM. Соответственно, прицел у нас два варианта, да? Вот такой вот у нас, соответственно, в стоке такой у нас стоки. И вот такой прицел у нас соответственно в топовой комплектации. Ну, можно так сказать, это ближний и дальний. Ой, так можно ну, утрированно сказать. Ладно, следующее у нас идет. Это уменьшение стоимости применения способности побег. Ну ладно, уже не будут иметь. Давайте покажем, что данная способность нам дает. К сожалению, к сожалению, сейчас у меня нет возможности показать вам какой-нибудь реплейчик. Но завтра, я надеюсь, у меня будет такая возможность. Я покажу. покажу, Покажу вам данную возможность. Так вот самая вкусная способность побег длительность 10, время восстановления 20 секунд и стоимость применения 40, соответственно это все в топе значит, на время действия способности на оперативника накладывается эффект невидимость повышается скорострельность основного оружия и увеличивается скорость передвижения оперативника, что такое невидимость, это не значит, что он как хищник начинает исчезать все гораздо немножко проще и ну, более логично и балансно Оперативник становится невосприимчив к эффекту метка, не отображается силуэт, невозможно заметить иконку роли без режима прицеливания. Соответственно, если данный снайпер активирует способность способ, начиная стрелять, он никак не подсвечивается. Единственная возможность подсветить данного оперативника получается только если вы переходите в режим прицеливания, то есть если вы на него конкретно смотрите, тогда он у вас отображается. Если вы этого не делаете, то скорее всего вам придется просто на глаз реагировать на движения, на какие-то какие-то силуэты. Но в принципе прикольно Особенно при условии, что у него повышается скорострельность основного оружия увеличивается скорость передвижения Соответственно, по данной билке можно очень быстро убежать Либо очень быстро кому-то надрать задницу Пока не могу вам сказать Насколько у него повышается скорострельность Еще раз говорю, пока не могу Но завтра это обязательно будет Далее, что мы имеем а Увеличение бронепробиваемости снайперской винтовки и СВДМ, патроны с, бронепробуй... с бронебойными пулями. Соответственно, плюс 10% э -э, он остается в топе 65%, в стоке 55. Далее у нас идет особая черта. Увеличение скорости пассивного восстановления стамины. То есть у дамы оперативника стамина будет восстанавливаться чуть быстрее, чем у других оперативников. И это в принципе здорово. Далее. Увеличение емкости снайперской. Увлечение емкости магазина для снайперской метопи. Соответственно, если у нас раньше было в магазине 10, то у нас в топе уже становится 15. Что довольно-таки комфортно не позволяет нам очень сильно мучиться с э, перезарядкой. Поехали дальше. Mm -hmm. Что нам дает на 13 улучшении? Урон у нас становится 70, но в таком положении у нас пропадает.. Э, по, точнее пропадают все негативные эффекты. Мы просто начинаем дамажить по 70, превращаемся в такого своего рода сворога, который со своим подсолным гранатометом ну, накидывает свои гранаты. Соответственно, вот такой мини-сворог. Далее. На 15 улучшении особая черта. Перед смертью от добивания оперативник накладывает кровотечение на добивающую цель. Кровотечение цель постепенно теряет здоровье урон в секунду 4 длительность эффекта 5 секунд соответственно кто хочет добить э, тень должен заранее приготовиться что он потеряет 20 хитпоинтов то есть получает 20 урона получает автоматически но есть такая возможность если у вас в будет например тоже шац то под его аптечкой э, не будет накладываться кровотечение. то есть единственная возможность добить безнаказанно э, тень это есть у вас в команде, есть шанс. Шанс кидает аптечку, вы подбираете аптечку и спокойно дорезаете э, данную тень, чтобы он не сполирил ваши точки нахождения. В принципе, в принципе, довольно-таки интересно. Кстати, а давайте посмотрим. Многие, кстати, интересовались личным делом. Потому что, как мы заметили, в некоторых личных делах встречались мы упоминания оперативников о друг друге. Кто-то там брат, кто-то там где-то там с кем-то служил и тому подобное. Ну, довольно-таки прикольно. Не, лично я очень радел за то, что появлялись личные дела. Все-таки лор к игре это немаловажная вещь. Как-то так, народ, еще раз говорю. Два часа ночи. К сожалению, не буду делать разбор, думаю... Оно а ну, вам нафиг не надо, да? Мои мысли и так далее, и тому-тому подобное. Каждый сделает свои маленькие итоги. Я уже буду мыслить это все завтра. Кстати, кому интересно, ссылочки под видео. Там немножко, естественно, куда без рекламы. Моя ссылочки, там рекламки и все остальное. Заходите на сайт, там вещи классные. Вот. Не, ну, честно, данный пиротиник получился прикольный. Его вид, знаете, кепка вниз, взгляд такой исподлобья. Не, ну, честно... Моделька сделана прикольно, и взгляд, кстати, обратите внимание на глаза, вот прям ровненько смотрит, фактически под козырек, ну, ну, не знаю, прикольно. Еще раз, кому интересно, я покажу, чтобы не проматывать, не знаю, когда данный оперативник будет играться, насколько он будет хорош, если есть возможность мне про него рассказать, соответственно, очень скоро ждите его в продажу. А за голду, за реальные деньги, либо за серебро, я пока вам сказать, к сожалению, этого не могу. Думаю, скоро будет анонс в официальной группе ВКонтакте, и там вы все, конечно, подробно узнаете. Надеюсь, такой небольшой мега-слив вам очень понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Надеюсь, скоро мы заспойлерим медика СПН и, соответственно, снайпера СИАЛ. Лично я очень жду снайпера СИАЛ, хотя я небольшой такой же снайперист, грубо говоря, да? Ну, кто там сейчас захетит за эти слова. Снайперист. Вот, не такой же снайпер, но, блин, честно, мне очень интересно, потому что мне очень интересно снайперская винтовка у оперативника СИАЛ. Кстати, есть такой прикол, если сейчас мне память не изменяет у, у, у, у, у. кого-то из сиаловских есть небольшое упоминание в личном деле э, пардон то нажал про оперативника сиал Сейчас, ща, ща, сейчас найдем сейчас найдем не помню не помню у кого это конкретно было сказано но у кого-то из сиаловских у кого-то из Сиаловских. Возможно, это был Монг. Вот, вот, смотрите. Да, Спертам в 20 не читал латиноамериканский рэп и уверенно шел по наклонной. Но на, данном, на, на одном из выступлений встретил сержанта, снайпер Сиал. А в чем прикол? Сержант написано не с маленькой буквы, а с большой буквы. Скорее всего, снайпер Сиал будет а, иметь а, прозвище Сержант. Ну, мне так кажется, потому что все-таки сержанта написано не с маленькой буквы, а именно с большой буквы. Поэтому, мне кажется, в этом, в этом моменте они немножко заисполили снайпера Сиаловского. Ну, все-таки вернемся к нашей тени. Еще раз спасибо, что зашли. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, вас не очень сильно раздражает вот этот фон музыки и мой очень тихий, но интересный голос. А с вами был канал VTV Stream и его ведущий Анигилятор. Пока-пока, увидимся в роддоме. Не забудьте нажать на колокольчик, а то пропустите что-нибудь интересное.